острого перца джейкс сейч ред переводится как Джейс сейч красный Это такой вот морщинистый перчик относится к виду капсикум чинез срок созревания такого перца от 90 до 110 дней высота растения может быть от 80 сантиметров до 1 метра в высоту острота по 900 тысяч по шкале сковеля до да, миллиона сто. Очень-очень острый. Вкус, э, вкус у этого перца досыщенно фруктовый. Такие вот красавцы. Очень-очень высокоурожайный сорт. Они похожи чем-то на скорпиончиков. Такие вот перчики. Созревают от светло-зеленого Сначала до оранжевого, а потом красного. У меня была высота куста где-то сантиметров 80, наверное. Он обрезался. И такой красавец. Конечно, сильно портит мне солка. Вот этот перчик, это уже, он очень маленький. Тут уже поработала солка. Сто процентов разорвем сейчас, а он будет внутри уже съеденный. Очень много попортила мне совка в этом году Этого сорта перца Очень-очень много Такой вот красавец. Очень-очень много плодов на нем Очень высокоурожайный Рассмотрим перчик поближе Вот он чем-то похож на скорпиона Такие вот у него есть Вот он с Язычком Такой вот вот у него морщинистая. Какой-то красавец. Ну, сейчас весим, посмотрим, сколько он весит. 8 грамм. Сейчас посмотрим какой-нибудь другой. Да, тоже 8 грамм. Вот так выглядит перчик изнутри. Стенка в пределах 2 мм. Он там полно жидкости. Это капсаицин, он даже если присмотреться наверно видно он. Это очень острая жидкость. У нас вытекла ее. Это масло капсаицина. Невероятно острое. Так что такой перчик можно выращивать себя дома на подоконнике на своем участке и в теплицах.